После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Одной. Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо! Резина! Всем руку! О, Общий пар. Пар. Артём, ты как, цел? Ёб-схор! Один цилиндр огнемся! Насколько всё плохо? Двигаться можем? Нет! Приехали! Проклятье. А, проклятие! <связь> Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то старище это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить, хоть пар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. деревни и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнаешь, что у них на мосту? Если получится языка, взять еще лучше. Аня прикроешь его. Есть. Можете я с Артемом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Спрос. Пошли Артем. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Новая модель, проходная мастерская. Поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Да, материалы уж, извини. <соединяйство> Сам собирай. Пойдем, Артём. Ну там, осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Не отходи далеко. Артём, Артём, вот. давай, Всё, давай, ладони. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольню женщина какая-то тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Святой отец Силанти как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к церкви истины. Только оружие не доставай, народ у нас мирный, не столько тебя. Надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силанти нас уже жить. вот в церкви держит. Да, мостовики говорить или эти камень не станут. А я все все расскажу. Артём, Уж насмотрелась, доктор. Ох, техноборцы! Подручные Силанти выявились. Он их как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть. А на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очередь. Артём, а на дело говори, уходи к лодке. Жизнь, позже поможем, не переживай. Да тем же. Хотя нет. Мне, пожалуйста, где тут еретик этот? Я лучше тут пешком поставить. Да вот вроде тут было, потом раз, и нету. Точно лукавый кто послал, и отец пиланьки говорит. Да знаю я, знаю, что я... женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Надо найти детей, ищите а лучше. Да. Что с тобой? Просьба на лестнице есть что-то. Сестра. Скорее, Тут юридика, прокатка. Дядя, а что это там, что это там, наверху такое? Тут и веки рыба, в напряжении долгого, вольного или Вижу юридика, прокатка. Бул! Отсюда прицепился, еретик! А? Еретик? А, давай! Давай, пристрели! получай! Хоть бы и пристрели! Дочка побела, сын понял! Силанти не давал лечить! Катька, медсестра, предлагала! А Силанти сказал, что как помрут, рыбы их в рай помут. Бояться нечего. Понятно, когда ходил, Анютки улыбался. Говорит, за... его! Проход! Боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Похожая Силанти нас уже может. год в церкви держит. Да, мостовики говорить серетиками не станут. А я все все расскажу. Артём, Уж посмотрю из-за Ох, техноборцы! Подручные Силанти выявились. Он их, как и здешних, окрутил. Только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у, нас... у нас есть... Только маленькая очень. Артем, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем. Не переживай. Уходи. Мы с Настей к вам сами доберемся. на лодки пришел. Аккуратно. Да вот <свист> вроде тут был, а потом вроде тут. Но ты исправишься, я знаю. Сестра, вы еретика. Не видели? Тут проход смотрите, там он! Come on, come on. Крови уйти не вышло. Теперь они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на «Авроре». Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Стём! Сюда! ты, бля, ч было? Кит? Ух, и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сидит <говорит> на Вернулся из... Живой! А, -а, -а. а, -а, -а. то нам Спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали. Простите, нет. Ну, мы нигде особые не были. Глушь одна ты -то и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, спасибо вам. Артём, Если бы не вы, нам бы точно не Простите уйти. А вернулись. так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артём.